Итак, друзья, всем привет! Сегодня поговорим о криптовалюте V-Chain. Этот проект я тоже отношу к ряду фундаментальных, потому что у него есть идеи, реальные продукты, реальные кейсы. И я считаю, для инвестиций долгосрок проект отлично подходит, поэтому я готов его сегодня разобрать и поделиться с вами. Самым главным это когда его покупать и где его лучшая цена. да? И перед тем, как начать, рекомендую подписаться в телеграм-канал, там даю, как всегда, полезную информацию, одну из первых, потом уже транслирую на YouTube. Также я среди участников телеграм-канала периодически разыгрываю какие-то монетки, в том числе и буду разыгрывать монеты на chain поэтому, кому интересно, подписывайтесь, даже ради спортивного интереса. Ну что ж, погнали! Итак, организация WeChain Foundation, основанная в Сингапуре, ее Санни Ли. То есть вся эта история началась еще в далеком 2015 году. На протоколе ERC-20 на эфириуме был построен этот, даже не WeChain тогда, а монетка токен был выпущен в ВЕН, которого была эмиссия 1 миллиард токенов. И когда уже случилось долгожданное событие для WeChain, проекта, они запустились на своем собственном блокчейне Винчейн Tor и с выпуском еще одного уже собственно токена, который назывался VET и именно этот VET раздавали всем держателям тогда токена VEN э, с позиции 1 к 100. Таким образом уже VEN не существует, да, как токена, а у нас появился токен VET И самое интересное, что в этом блокчейне существует два токена. Это VET и VETHO, которые используются как эфир для комиссий, для газа, для быстрых там, транзакций. Да. Итак, VechainTor, да, это блокчейн платформа предназначенная для отслеживания цепочек и поставок и управления процессами, связанных с производством и логистикой товара. И основная цель – данного проекта, что меня тоже здесь затронуло, это предоставление возможности компаниям и конечным потребителям получить подлинную информацию о продукте от момента его изготовления до получения клиентам. Давайте приведу ну, обычный пример, да, простым языком. Вот, к примеру, вы хотите купить какие-то часы, ну, не какие-то а дорогие часы Rolex. Они вам нравятся, вы знаете, что это шикарный брендовый да, продукт, который стоит немало денег, который сделан из золота, вы хотите приобрести. Но в случае контрабанды и куча всяких схем вы боитесь попасть на какую-то продукцию, которая не есть качественной или не есть там, легальной, к примеру. И вот если Rolex использует технологию WeChain, они с ними запартнерились, они, у них будет на продукте установлен... Чип, ну как не чип, там идентификатор, да, который вы берете, вот, к примеру, свой смартфон и спокойно наводите на вот эти там в ну, ролик и просто сканируете и видите полностью э, дату основания, там, с какого золота сделано, кто производитель, какая маркировка там того золота, сколько они должны стоить, какой бренд. То есть, все-все-все истории именно то, за что вы готовы заплатить де деньги, они а какая-то подделка. То есть, я считаю, это реально брать глобальный масштабный рынок, а именно они хотят переключиться на глобальный масштабный рынок, потому что изначально они создавались, как э, хотели заниматься продукцией лакшери, да, какие-то сумочки, не знаю, Луис Виттон для богатых таких, так вот людей, но они поняли, что эта проблема есть во всем мире, и они готовы сотрудничать с компаниями, организациями по всему миру. Да, вот возьмем, в том числе алкогольные любые напитки. Вы хотите вы Пить там какой-то выдержанный виски, да, там, я не знаю, сколько лет выдержки. Вы знаете, что там, там пшеница какого-то сорта должна быть, там солод такой-то, э, выдержка в дубовых там бочках, сколько ему лет, какой бренд. Все это история, опять же, такие, такие пик. Навели на телефон, и видите, перед вами бутылка именно качественного, дорогого э, виски с какой-то там историей. И вы, оплачивая покупку, абсолютно уверены, что вы купили именно тот товар, который вам нужен, а не какую-то подделку, контрабанду или еще чего-то, что мы, в принципе, постоянно покупаем и попадаемся на вот эту всю историю. Я считаю, что это классная технология, и что они именно занимаются этим делом. У них уже есть кейсы, они сотрудничают и с BMW, и еще и с некоторыми организациями, да, которые тоже цепочку поставки машин где это все делалось то есть я считаю реально хороший продукт я готов добавить его в портфель я считаю на долгосрок эта инвестиция не будет как минимум глупой да что ли и если у них все получится реализовать и чем больше будет у них партнерств с компаниями организациями тем больше токен вет на да, будет подниматься в цене как мы видим на сегодня, курс монетки v уже 6 центов составляет. Максимум этого года у него был, там, по-моему, до 27 или 5 центов доходило. И здесь, видите, проект тоже пережил криптозиму. Он здесь практически 2 года копился. И 21 век, вернее, 21 год в проекта, скорее всего, самый удачный, потому что здесь был... Ну, огромный рост, больше чем полторы тысячи процентов, вырез за 2021 год. И считаю, что сейчас хорошая коррекция, Назревает уже приличные цены, по которым мы можем потихонечку данный токен подбирать для инвестиций на долгий срок. Итак, давайте потихоньку переходить к графику. Итак, друзья, смотрите, монетка упала с хая уже на 80 процентов, что я считаю отличной возможностью для покупки и я поставил ордер на покупку 53 цента вот немножко за красной линией к сожалению к моему ордеру монетка не дошла и ну, не знаю, начала немножко там отскакивать вверх да, такая коррекция своего рода наверх но я не спешу там сильно запрыгивать Типа поезд ушел, я считаю, она еще вернется к моему ордеру, и у меня получится ее купить. Тем более она есть у меня в криптокопилке. Вот видите, у меня на Binance стоит ордер на покупку по 5,3 цента. Немножко ордер не дошел. Я считаю, вот именно от 5, да, вот и по нынешней там цене 5,5 цента. На немножко от портфеля можно уже монетку прикупить. Дальше на более уже... Больший объем, процентов 50-60 от портфеля, можно закупать смело вот по цене от 2,5 центов до 3,5. Я считаю, это будет уже отличная цена, это будет 90% от хая. И в долгосрок цена, я считаю, будет то, что нужно. И каких-то 10-15% оставить, вдруг еще проколит ниже, добавится еще там. Ну, то есть вы поняли, если вы хотите купить монету VET на 100 долларов, к примеру, вы сейчас покупаете там, на 20 долларов, потом покупаете там, на 60-65 долларов и последняя цена там, на 15-20, сколько останется. Таким образом вы набираете объем и держите как минимум до вершины предыдущего хая, ну а также оставляете час монет на победе, там исторических максимумов. То есть вот такая, в принципе, стратегия. Давайте на Binance покажу, как ставить ордера. Может кто не знает, некоторые люди спрашивают, покажи, как ты выставляешь ордера. Они очень важны. Вот смотрите, если мы перейдем, смотрите, видите, какая была свеча, от падения тенью такой. Если у меня здесь стоял ордер 0.53 цента, Этой свечой бы мой ордер купился бы, и я уже проснулся бы, у меня уже X2 в портфеле. То есть таким образом еще классно, что бывает тенью достают ордер. Так же самое и на продажу можете ставить ордер, как вот здесь. Поставили на продажу по 27 центов, и ваш ордер зацепит и продадится. А вы в то время можете работать спокойно, заниматься другими вещами. То есть вся эта история будет без вас да, срабатывать. Это очень классно, чтобы не сидеть постоянно мониторить цены. Итак, вы заходите на Binance, заходите рынок достаточно классической торговли. Если это монета VET, прописывайте вот VET, аббревиатуру VET USDT к доллару и выбираете. Сейчас цена там 61 цент, а вы выбираете, вы хотите как я купить по 0.53, давайте по 0, ну по 5 центов. Вот я ставлю 5 центов, здесь вводите количество долларов, сколько вам нужно. 100 долларов и нажимаете купить монету все у нас ордер еще один на 100 долларов по 5 центов стоит также следующий ордер ставите вот по цене от двух там до трех с половиной центов таким же макаром если вам нужно отменить нажимаете отменить и все если вы хотите продать монету вот у меня есть там 1110 монет ставите 1000 монет вот я хочу их продать если цена когда-то дойдет до хая по 27 центов все, здесь берете, ставите 27 и нажимаете продать. Все, ваш ордер на продажу стоит. И он исполнится, когда цена подойдет до этого момента. Очень классная штука. Рекомендую пользоваться лимитными ордерами, потому как невозможно следить за рынком каждый день. Да, там. Если вы, конечно, не трейдер и не зарабатываете как на спекуляциях на, там, краткосроч... на краткосрочной Торговли. ну все друзья вот в принципе собственно все чем я хотел поделиться не забывайте повторяюсь подписываться на телеграм-канал там провожу розыгрыши больше информации всегда даю подписывайтесь на youtube канал ну и конечно же пишите в комментариях что вы думаете про монетку VET как вам вообще VeChain их технология то что они придумали с этой цепочкой поставки и регулирования товара как вам ихняя идея и нужна ли она вообще миру буду рад почитать Ваши комментарии. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита, всем пока.